Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе шестой вариант из сборника Ященко ОГЭшного ФИПИШного 2023 года на 20, точнее на 36 вариантов Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлессон Прежде чем мы начнем, я очень прошу подписаться на канал Если вам понравится видео, поставьте лайк обязательно под видео Это нужно и для продвижения канала, ну и чтобы мне было спокойнее Как минимум я видел, что моя деятельность проходит не напрасно Давайте посмотрим задачу. В шестом варианте у нас, соответственно, план комнаты. На рисунке изображена, изображена двухкомнатная квартира. Так, в первой части двери, окна и клетка 0,4 метра. Обязательно читайте вот это условие. Так, вход в квартиру находится в прихожей. Соответственно, под пятым номером у нас идет с вами прихожка. Это себе отмечаем. Прихожка. Дальше. Справа. От входа располагается кухня и санузел, да? А также одна из лоджий. Ну, понятно, что седьмое это кухня, шестое это санузел, третье и восьмое это у нас будут лоджии. Что еще остается остается у нас спальня у нас остается гостиная и кладовая под номером 4 гостиная под номером 2 спальня и соответственно под номером 1 идет кладовочка где вкусные соленья на новый год ну да ладно в первом необходимо расставить номера так кухню мы Подписали под седьмым номером. Спальню мы подписали под вторым номером. Гостиную мы подписали под четвертым, кладовую под первым и прихожку под пятым. Смотрим: совпало 7, 2, 4, 1, 5. Совпало здорово. Найдите ширину остекления в той лоджии, которая примыкает. К кухне. Кухня у нас под номером 7. Так, соответственно, это восьмая лоджия. Нам необходимо остекление найти. Ну, что надо будет? Надо будет достраивать прямоугольный треугольник и вспоминать теорем пифагора. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 клеток. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 клеток. То есть, если мы с вами будем искать в клетках, то мы потерем пифагора посчитаем 6 в квадрате до 8 в квадрате под корнем. Что в свою очередь даст на выходе 10? но даст у нас 10 клеток. А вот клеточка у нас идет 0,4 метра. Соответственно длина будет 10 умножить на 0,4. Это 4 метра. При этом надо обязательно прочитать. Ответ дайте в метрах, поэтому так четверку мы и указываем. Бывает такое, что в сантиметрах просят. Дальше. Плитка... Для пола размером 20 на 20 продается в упаковках по 8 штук сколько упаковок плитки необходимо купить чтобы выложить пол в кухне Давайте посмотрим раз два три 4 5 шесть семь раз два три 4 5 шесть семь восемь девять то есть наша с вами кухня. Идет 7 умножить на 9 клеток. Естественно, нам клеточки необходимо будет переводить в метры или в сантиметры квадратные. Почему? Потому что плиточка у нас идет в сантиметрах квадратных, насколько я помню. Ну да, 20 на 20. Поэтому мы умножаем на 0,4 и на 0,4. Тем самым мы получаем уже площадь в метрах. Делим, если это хозяйство, все на площадь одной плитки, то есть 0,2 на 0,2. Мы получаем количество плиток. Естественно, это количество необходимо разделить на количество плиток в одной упаковке, то есть на 8. Если мы дробь делим на число, это число уходит в знаменатель дроби. Соответственно, восьмерка окажется здесь. Но остается посчитать. Можно сократить, можно сократить, можно сократить. И остается 63 делить на 2. Ну это сколько там получается? 31,5. Естественно, такое количество нам не в хать, не хватит, поэтому 32 штучки мы покупаем. Смотрим, опять совпало, здорово. Насколько процентов площадь кухни меньше площади гостиной? Так, гостиную, ну вот это проверка зрения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать клеток. Какой тут нюанс? В принципе, считать в квадратных метрах, в сантиметрах или в клетках, разницы нет. Когда вы сравниваете два числа, главное, чтобы они были в единой единице измерения. Поэтому мы оставим 10 на 14, то есть напишем, что 10 умножить на 14 это площадь нашей гостиной-100%, потому что сравнение идет именно с ней, нас просят от гостиной найти, насколько меньше. Ну и соответственно, что там остается? 7 на 9... Это площадь нашей кухни, мы уже смотрели, это x%. Дальше крест-накрест. То есть 10 умноженное на 14 умножить на x. То же самое, что 7 умножить на 9 и умноженное на 100. В таком случае, чтобы найти x, мы 7 умноженное на 9 и умноженное на 100 должны поделить на 10 и на 14. Ну, немножко сократится, немножко сократится, немножко сократится и получается 45%. То есть наша кухня составляет 45% процентов от гостиной. А нас просят, насколько меньше. Соответственно, чтобы узнать, насколько, мы из 100% должны вычесть эти 45%. Ну и получается как раз, насколько меньше. То есть 55%. Записали. Дальше. В квартире планируется заменить электрическую плиту. Характеристики электроплит, условия подключения и доставки приведены в таблице. Так, надо купить плиту глубиной 60 сантиметров с максимальной температурой не менее 270. Так, давайте сразу уберем те, где максималка меньше 270. Так, не менее. Так, и вот так. Дальше. Глубина. Глубина это третье число. Должна быть 60. Соответственно, здесь отпадает, здесь отпадает, так, здесь отпадает, и у нас остается вариант «Ж» и вариант «И». Ну, их, естественно, надо просто посчитать, то есть затраты на эти варианты. Так, что касается «Ж», она сама стоит 18,900, то есть пишем 18,9, в тысячах сразу считаем, но стоимость подключения 70, так, 750, то есть плюс то есть плюс 0,75. Ну и еще есть стоимость доставки. 15% от стоимости плиты. То есть 18,9 умноженное на 0,15. То есть чтобы найти процент от числа, мы умножаем на долю. А доля это, соответственно, процент деленный на 100. Так, и такой же у нас и вариант. То есть там 21,6 плюс 1,5. И бесплатная у нас, соответственно, доставка. Здесь получается... 22 тысячи. Я сразу посмотрю, потому что арифметика это не мое иногда бывает. Здесь получается, соответственно, А, ну еще, конечно же, я вот здесь девяточку забыл, поэтому немножечко кривовато получилось. 23 тысячи 190. Ну, понятно, что уже вариант дешевле. Единственное, надо в рублях, поэтому мы не 22 целых, а напишем 22 тысячи. 485 рублей. Ну, вот он будет ответ на пятое задание. Давайте дальше. Найдите значение выражения. Что тут нужно сделать? Ну, просто считать. Больше ничего не остается. То есть 13,5 умножаем на 6. Сколько там будет? 0, 3 в уме. 1, 2 в уме и 8. Соответственно, у нас было же 0,6. Два знака отсекаем. Остается 8,1. И из 5,5 надо вычесть 8,1. То есть это будет 2,5 соответственно. И 1 это минус 2,6. Получается все. Минус 2,6 так и запишем. Дальше. Между какими числами заключено корень из 58? Ну, вот смотрите, у вас есть квадраты. То есть, например, там 4 в квадрате, соответственно, это там 16. Поэтому можно сразу сказать, что корень из 16 это 4. Вот такими же макаром рассуждениями можно сказать, что корень из 49 это 7. Корень из 64 это Восьмерка. В таком случае что получается? Ну понятно, что корень из 58 он как раз и будет лежать между корнем из 49 и корнем из 64. Что означает, что расположено между семеркой и восьмеркой. А это у нас соответствует четвертому варианту ответа. Записали. Дальше. Найдите значение выражения. В чем здесь смысл? Здесь необходимо представлять числа в виде степени с одинаковыми основаниями. Вот 27 это у нас 3 в третьей. Девятка это соответственно 3 в квадрате. Поэтому мы так и пишем 3 в 3, но не забываем, что 27 тоже была в степени, то есть 5 остается. И 3, соответственно, в квадрате. Не забываем, что есть еще шестерка. Вот так вот выйдет. Когда у нас идет степень в степени, то показатели степеней перемножаются. То есть вот 3 5 будут перемножаться, 2 и 6 будут перемножаться. То есть остается 3 в 15 делить на 3 в 12. При делении степеней с одинаковыми основаниями показатели степени вычитаются. То есть будет 15 минус 12, это будет 3. Ну, а 3 в третье, понятно, это 27. Записали 27. Так совпало, великолепно. Решите уравнение. Ну, это обычное квадратное уравнение. То есть мы переносим все в одну часть. То есть будет минус 2х и, соответственно, минус 15. Можно понять, что... Можно через дискриминант, можно через веты, кому как удобнее. То есть 4 плюс... 60 это 64, в таком случае x первое это 2 плюс 8 делить на 2, это пятерка получается. x второе, соответственно, 2 минус 8 делить на 2, это сколько там, минус 3 получается. Нам необходимо указать меньше из корней, понятно, минус 3 пойдет в ответ. Далее. Родительский комитет закупил 20 пазлов для подарков детям в связи с окончанием учебного года. Из них 8 с машинами и 12 с видами на город. Есть у нас восек, и, соответственно, необходимо найти вероятность того, что воаску у нас пазл с машинкой достанется. Все достаточно просто. Для этого необходимо количество пазлов с машинками, в данном случае 8, поделить на общее количество пазлов, то есть на 20. Умножим числитель и знаменатель на 5 в данном случае получается 40 сотых, Ну, это 0,4. То есть 0,4 у нас пойдет с вами в ответ. Дальше. Установите соответствие между формулами ага, и графиками. Что тут нужно понимать? Во всех случаях нам дана гипербола. Гипербола в общем виде в данном случае, именно для данного уравнения, записывается как k делить на x. В зависимости от k, естественно, идет преобразование. Стандартная гипербола, это единица делить на х, то есть это, ну, можно ее назвать эталоном, это то, с чем сравнивается по следующей графике. То есть относительно стандартный идет движение. Вот стандартная у вас проходит через точку 1,1. Вот она идет, и у нее есть горизонтальная и вертикальная асимптота, то есть это лучи в данном случае, к которым она стремится, ну и через точку минус 1, минус 1. И что дальше происходит? Если у вас коэффициент k по модулю больше единицы, то, соответственно, идет отдаление от этой точки, то есть она вот туда уходит. Если же, соответственно, коэффициент k меньше по модулю, чем единица, ну или в данном случае коэффициент k появляется в знаменателе по модулю больше единицы, то парабола, простите, гипербола, она начинает приближаться, то есть она идет сюда. Ну вот что мы видим? Видите, вот у вас точка 1,1 была здесь, то есть стандартная шла так. В данном случае она приблизилась. То есть это э, вот этот вариант. Все, тут гадалки не ходи, это B. Дальше, видим, здесь от точки 1,1 вот, она отдаляется. То есть это либо вариант А, либо вариант В. Но тут есть какой нюанс. Э, у вас есть четверти, то есть первая, вторая, третья, четвертая. Если в первой трети располагается, то коэффициент К положительный. Если во второй четвертой, то К отрицательный. Ну и поэтому сразу можно сказать, что вот это В, а вот это А. Ну и остается там растаять у нас. 3, 1, 2 получается, да? Да, верно, получается. 3, 1, 2. Дальше. Мощность постоянного толка вычисляется по формуле. Так. Пользуясь этой формулой, найдите R. Ну что можно сделать? Можно выразить R. То есть R у нас на i квадрат умножается, поэтому P на i квадрат будет делиться. То есть сделали противоположное действие. И получается 180 делить соответственно на 6, умноженное на 6. Но оно сокращается, тут 18, что у нас будет? 30, еще раз сокращается, будет 5. В результате пятерка и остается. А записали 5, совпало-совпало. Дальше. Найдите решение неравенства. Что мы сделаем? Мы вынесем x за скобки сразу. Получается 4 минус x. И вот оно должно быть меньше нуля. Воспользуемся методом интервала. В чем смысл? Если у вас идет слева разбиение на линейные множители, справа находится 0, то вы можете спокойно рисовать координатную прямую, на которой вы будете отмечать, когда линейные множители равны нулю. То есть в нашем случае ну, x равен нулю, понятно. Так и будет нолик, причем точка будет пустая, так как неравенство у вас строгое. 4 минус x равно нулю, если x равно 4. Дальше берутся и перемножаются коэффициенты у всех множителей. То есть вот у x здесь ничего не написано, то есть там стоит единица. Даже не сами коэффициенты, а знаки именно. То есть единица, окей, положительное число. Здесь стоит минус x, то есть минус единица, то есть отрицательное число. Плюс на минус дает минус, и поэтому крайний правый промежуток будет с минусом. Ну а дальше идет чередование, если у вас представлены именно линейные множители. То есть никаких квадратов там нет. Вам надо меньше нуля, то есть там где минус, это вот эта часть и соответственно вот эта часть. Есть такой вариант? Да, есть, он идет под номером 1. То есть единицу мы и запишем. Дальше. В ходе бета-распада радиоактивного изотопа А каждые 9 минут половина его превращается без потери массы в изотоп Б, Соответственно, 640 миллиграмм у нас А изначально. Через 45 минут надо понять, что произойдет. Ну, именно массу изотопа Б найти. Что сделаем? Вообще, самый простой вариант, чтобы не париться с прогрессией. То есть, 9 минут, 18 минут, 27 минут, соответственно, 35 минут. 42 минуты и 49 минут. Что будет? Вот у вас было 640 на старте. То есть, бах, в два раза распалось. То есть, 320 А осталось. Потом, бах, 160 осталось. 80 осталось, 40 осталось, 20 осталось. И 10 грамм остается к 49 минуте. Поэтому изотопа Б у вас будет 640 минус 10. Соответственно, 630 миллиграмм. 630 записали, посмотрели, совпало. Вроде как э, совпало, но не совсем. Так, где мы могли накосячить? Каждые 9 минут половина без потери превращается. Да? А, то есть у нас было 640 на нулевой минуте, на 9, 30, 20. Потом 18, 160, 27, 80, 35. То есть, ага, 30, конечно. Вот, естественно, я перепутал, никому не рассказывайте. А то мне немножко... Даже стыдно становится в эти моменты, когда я вот так с арифметикой косячу. Но я тоже человек, естественно, это бывает. 36 и 45. Я почему-то девятку с семеркой перепутал. То есть здесь будет 20, здесь 20 и, естественно, 620 у вас останется. Вот, специально перезаписывать не буду, к тому, чтобы вы проверяли свои решения. Давайте посмотрим дальше. Косинус острого угла А треугольника АБС равен 2 корней 6 делить на 5. Найдите синус угла. Вообще есть основное геометрическое творчество, которое выглядит вот так, что синус в квадрате угла плюс косинус в квадрате угла в сумме равны единице. Соответственно, что получается? Можно всегда выразить синус угла. То есть это будет единица минус косинус в квадрате угла под корнем. Ну и правда, здесь еще на выходе будет плюс-минус 1. Вот плюс или минус определяется по, соответственно, ну вообще там четверти. Но вы можете сразу знать, что синус в треугольнике всегда положительный. А косинус, если угол острый, положительный. Если угол тупой, отрицательный. Но у вас острый угол, поэтому, естественно, положительный будет. Хотя у нас синус тут всегда положительный, да пофиг, пофиг с ним. <с Бог бы с ним, как говорится. Не забываем, что возводится в квадрат. Так, 2 в квадрате 4, корень 6 в квадрате 6. Соответственно, получается минус 24 делить на 25. Остается у нас 1,25 под корнем. Но 1,25 под корнем на выходе, естественно, дает 1,5. 1,5 это 0,2. Записали. Дальше. Радиус окружности описан около квадрата. Равен 24 корня из 2. Найдите радиус окружности, вписанный в этот квадрат. Но что надо понимать? Диаметр окружности описанный это диагональ квадрата. Диаметр окружности вписанный это сторона квадрата. Поэтому вот если вы сторону квадрата принимаете за А, что получается А. Ну и что мы тогда можем написать? Мы можем расписать теорему Пифагора, что А в квадрате плюс А в квадрате равно 48 Корней из двух в квадрате. Почему 48? Потому что у вас радиус был 24, корни из двух, Естественно, диаметр два 2 раза больше. То есть 2а в квадрате равно 48 в квадрате умножить на 2. Понятно, что тогда а в квадрате это 48 в квадрате. И а тогда равно 48. Но а это сторона квадрата и по совместительству диаметр вписанной окружности. А нас просит радиус найти, он в 2 раза меньше, поэтому 24 запишем. Так, диагональ БД параллелограмма ABCD образуется его сторонами углы 65 и 80. Найдите меньший угол этого параллелограмма. Ответ дайте, соответственно, в градусах. Ну, что у нас получается? Естественно, мы можем спокойненько посчитать угол B, чему будет равен? Это 65 плюс 80, что дает в свою очередь 145. А нас спросят меньше. Ну тогда угол А, вот он с углом B 180 равен в сумме. Это свойство параллелограмма, поэтому мы вычитаем и получаем 35. 35 записываем, это соответственно будет наш ответ. Дальше. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 изображен треугольник, найдите площадь. Одна из самых простых формул площади, это 1 вторая стороны основания, в данном случае это вот 4, на проведенную к высоту. В топоугольном треугольнике высота находится... За треугольником, то есть она проходит к продолжению стороны. То есть опять на 3. Здесь 2 на 3, это естественно будет 6. Опять совпало. Какие следующих утверждений верны? Диагонали ромба точкой пересечения делятся пополам. Есть такое. Все диаметры окружности равны между собой. Есть такое. Куда же без этого? Сумма углов прямоугольного треугольника равна 90. Нет, она равна 90 у острых углов. Именно в прямоугольном треугольнике. Поэтому 1, 2 только будут правильные. А мы посмотрим 20. Решите систему уравнений. Что можно сделать? Смотрите, у вас плюс у, минус у. То есть они одинаковые по модулю, но разные по знакам. Поэтому мы что сделаем? Мы просто сложим. 2х в квадрате до 3х квадрате дают 5х в квадрате. Ну, у, естественно, взаимоуничтожились, а здесь получается 9 до 11, это 20. Понятное дело, что х квадрате в таком случае равен 4. Х равен плюс-минус корень из 4, то есть 2. Ну, а дальше вот у нас х квадрате равен 4. Подставляем, например, в первое уравнение. То есть 2 на 4 плюс y равно 9. В таком случае y равен 9 минус 2 на 4, то есть минус 8. Это единица. И тогда в ответ у вас пойдет две точки. Первая точка это 2,1, то есть x, y. Вторая минус 2,1, то есть 2, x, y. Вот все решение для 20. -го. Давайте 21 глянем. Баржа проходит по течению 48 и повернув обратно еще 42. На весь путь 5 часов тратит. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки 5 км в час. Ну давайте, пусть собственная скорость... Баржи это x километров в час. Что тогда мы можем сказать? Мы можем найти время движения по течению. Это будет расстояние 48 на скорость по течению. Это соответственно x плюс 5 часов. Время движения против течения. То есть 42 на x минус 5 часов. И вот суммарное время составляет 5. То есть 48 на x плюс 5. Плюс 42 на х минус 5. И равно это 5. Приведем к общему знаменателю. То есть 48 на х минус 5. Плюс 42 на х плюс 5. И равно все это хозяйство. 5 на х квадрате минус 25. Раскроем скобки. Будет 48х минус 5 на 48. Плюс 42х. Плюс 5 на 42 равно 5 на х квадрате минус 25. Что у нас получается? 48 до 42 дает 90х. Минус 5 э, на 48 плюс 5 на 42. Это минус 5 на 6. Вот смотрите, кстати, можно на 5 сократить, чтобы числа были поменьше. Ушла пятерка, ушла пятерка. Здесь осталось 18. То есть у нас получается х в квадрате. Минус 18х, соответственно, минус 6 переносится, угу, плюс 19, равно 0. Но опять, по теремеве эта сумма корней у нас 18, только не плюс, конечно же, а минус. Сумма корней 18 произведения корней минус 19, то есть корни 19 и минус 1 выходят. Ну естественно, 19 у нас с вами и пойдет ответ. То есть, 19 км в час. Дальше. Постройте график функции. Определите, при каких m прямая y равно m имеет с графиком не менее двух, но не более трех, То есть, от двух до трех. Так, давайте я листочек переверну. Сейчас у меня тут один листочек упадет. Все будет плохо, но мы справимся. Да, вот так, наверное, пусть будет валяется нам. Так, что у нас есть? У нас есть модуль x. Поэтому мы пишем. Если подмодульное выражение, в данном случае x... Но смотрите, именно подмодульное. Будет там написано x-6. Напишите, значит, x-6 минус больше нуля. Ой, сказал и начал писать. Ну да, молодец. То есть, если x больше либо равен нулю, то модуль раскрывается, не меняя знаки. То есть, просто убирается модуль и все. Минус 3x-x будет минус 4x. Если подмодульное отрицательное... То он раскрывается поменяв знак, знак, то есть он раскроется не как x, а как минус x. Ну и минус 3 на минус x даст плюс 3x. И в результате мы получаем x в квадрате плюс 3x минус x, это плюс 2x. То есть вот это мы должны нарисовать. Найдем вершину по формуле минус b делить на 2 а то есть абсолют вершины для первого, то есть это минус 4 на 2 на 1, это двойка. Но в таком случае у нулевое. Эту двойку подставляем. Будет 4 минус 8 минус 4. И здесь х нулевое найдем. То есть минус 2 делить на 2 на 1. Это минус 1. Минус 1 подставим. Получается 1 минус 2. Это минус 1. Ну все. То есть рисуем координатную плоскость. Так нам надо, чтобы четверочка вот здесь была. Так 3. 2, 1. Ну, вот здесь, соответственно, будет нолик. Так. Рисуем, рисуем, снова рисуем. Здесь единица. Ну, вот, собственно, все. Так, в первом случае 2 минус 4. То есть двоечка у нас вот здесь, минус 4 вот здесь. И рисуем обычную параболу. То есть возьмите, подставьте единицу вот сюда. Получите минус 3. И, соответственно, ставьте сразу симметрию. 0 подставьте, получите 0. И все. Дальше мы ничего не подставляем. Именно слева. Почему? Потому что у вас «x» больше нуля по условию раскрытия модуля. Ну и здесь делаем то же самое. То есть подставили, подставили, подставили. Вот получился конечный график. Теперь прямая «y» равно «m» — это прямая параллельная оси «ox». То есть, ну вот она, например, вот так идет. Это вот если у нас здесь же минус 5, то есть вот это будет «m» равно минус 5. Ну вообще как бы «y» равно минус 5. Так, нам надо от 2 до 3. Так, ну понятное дело, вот если через минус 4 проходит, то у вас одна точка пересечения. Дальше будет 2 до момента, когда она пройдет через минус 1. То есть мы уже можем написать спокойно от минус 4 до, соответственно, минус 1. Причем минус 1 у нас включается, потому что 3 точки нас устраивают. Дальше будет 4 точки, нас не устраивает, а вот если через 0 проходит, снова 3. Ну и дальше будет 2, поэтому пишем от 0 и уже до плюс бесконечности. Вот, собственно, ответ на данное задание. Дальше. Катеты прямоугольного треугольника 10 и 24 найдите в высоту, проведенную в гипотенузе. Что у нас есть? У нас есть прекрасная формула, одна из. Что высоту в прямоугольном треугольнике можно найти как произведение... Качество, деленное на гипотенузу. Поэтому первое. Находим гипотенузу по тереме Пифагора. То есть 10 в квадрате до 24 в квадрате под корнем. Ну это даст 576 до да, 100. То есть 676 это 26. Ну и соответственно высота наша. Вот например CH. Это будет произведение качества. То есть 24 умножить на 10 и делить на гипотенузу. То есть на 26. Ну, там можно немножко сократить. Тут что получается? 5. Здесь получается 13. И на выходе мы получаем 120 тринадцатых. Вот простое решение. Дальше. Окружности с центром в точках R и S не имеют общих точек. Ни одна из них не лежит внутри другой. А их радиусы относятся как C к D. Докажите, что внутренняя касательная к этим окружностям делит отрезок соединяющих центров в отношении C к D. Так, ну давайте нарисуем две окружности. Когда-нибудь я начну готовить чертежи заранее, но не сегодня. Так, так и вот так. Вот вторая окружность. Надо было, конечно, их лучше подальше нарисовать, наверное, но бог бы с ним. Вот у них идет внутренняя касательная. Я сказал касательная, а вот, теперь она касательная. Хорошо, центры R и соответственно S проведем вот так вот, пусть они пересекаются в точке M и точки касания N и K. Что мы сделаем? Мы, во-первых, проведем радиусы в точке касания. Для чего это мы сделаем? Дело в том, что радиусы, проведенные в точку касания, они перпендикулярны касательной. То есть можно вот так написать, можно вот так написать. Второй момент. Угол R, M, K, он равен углу NMS как вертикальный. В таком случае по двум углам мы получаем, что треугольник RKM подобен треугольнику NMS. Ну и, соответственно, напротив равных углов у нас, соответственно, стороны лежат. То есть мы можем сказать, что... РК будет относиться к СН, а в данном случае как раз, ну, например, С, Д. абсолютно так же, как напротив прямых, то есть РМ к МС. Ну вот, что и требовалось доказать в данном задании. Хорошо, дальше что у нас, что у нас вот. Основание трапеции относится как? Один получается к 5, через точку пересечения диагонали проведена прямая параллельное основание. В каком отношении прямая делит площадь трапеции? По-моему, я делал это задание в прошлый раз э, через треугольники. Именно давайте сейчас с дополнительным построением сделаем. По-моему, да. Не помню, если честно, но по в прошлом варианте я там немножко мудрил. Но, собственно, у меня получалось. Так, диагональки, давайте так, пересекается в точке О, параллельно основанием, вот она у нас проведена, например, МН. ну и основание относится как 1 к 5. Хорошо, что мы сделаем? Мы первым делом дополнительное построение делаем, то есть вот у нас продолжаются стороны и пересекаются в точке H, например, то есть так и пишем. То есть пусть у нас AB а, пересекает DC в точке H. Ну естественно из параллельности BC, MN и AD мы можем сказать, что тре треугольник HBC, HMN, HAD они будут подобны. Потому что вот у них у всех общий угол H. Ну и например вот эти углы равны как соответственные. Поэтому мы пишем, что треугольник например H, BC он у нас подобен треугольнику HAD HAD в таком случае BC относится к AD вот эти наши 1 к 5 так же как HC относится к HD то есть мы с вами можем спокойно взять x например 5x то есть здесь будет x, вся вот эта будет 5x. Ну, чтобы потом проще считать было. Дальше треугольник BO какой BOC, он у нас подобен треугольнику, соответственно AOD. Опять же, у них вот эти углы равны, как вертикальные. Ну и вот этот уголочек равен вот этому, как накрест лежащий. Поэтому мы можем записать, что BC относится к AD как 1 к 5. Так же как, например, CO относится, соответственно, к AO. Но при этом мы можем написать, что треугольник CON подобен треугольнику. CAD, но опять же, у них общий угол, у них вот здесь соответственные углы равны. И поэтому мы можем написать, что CO относится к CA, так же как CN относится, соответственно, к CD. А как найти СО к СА? Вот смотрите, у вас было CO к AO, 1 к 5. То есть, одна часть 5 частей, то вся CA это 6 частей, поэтому мы можем написать 1 к 6. В таком случае, что мы можем сказать? Если у нас HCX HD 5X, то мы можем сказать, что CD равна 4X. При этом, CN составляет у нас 1 шестую от CD, то есть, 1 шестая от 4X это 2х делить на 3. Ну и в таком случае получается, что у нас вся hn, это будет x плюс 2х делить на 3, это 5х делить на 3. Так? Так, великолепно. Ну и все, что у нас остается с вами. У нас получается, что... Так, давайте сместим. Треугольник HBC подобен треугольнику HMN, соответственно у них HC относится к HN, как X относится к 5X делить на 3, как 3 к 5. То есть если мы возьмем, что площадь треугольника HBC за S, то площадь треугольника HMN, это будет коэффициент подобия у них, то есть 5 к 3, возведенный в квадрат, то есть 25 девятых S будет. При этом площадь треугольника HAD у них же тоже коэффициент подобия есть. У них 1 получается к 5. То есть будет 25s. Хорошо. Следовательно, что у нас получается? Мы можем найти площадь BMCN. То есть SBMNC. Из площади HMN. То есть 25s на 9. Вычесть площадь, соответственно, HBC, то есть S. Это будет 16S на 9. Мы можем найти площадь АМНД. Для этого из площади АHD, то есть это 25S, вычесть площадь, соответственно, HMN. То есть 25S на 9. Ну, что там получается? Ну, у меня вышло 200, да? 200С на 9. Ну и все. И тогда площадь нашего BMNC к площади AMND. Это 16 к 9 умножить на 9 к 200. с естественно, сокращаются. То есть девятки сократились, здесь сократилось, у нас получается 8 к 100. Еще можно, конечно, сократить на 4, то есть 2 к 25, в общем, получается. Правильно, правильно, все, собственно. Вариант решили. Если вам понравилось, не забывайте, пожалуйста, про лайки. Не забывайте про подписку. Рассказывайте друзьям о канале. Канал все встал. Я понимаю, что я нестабилен в записи видео. Но опять же, я во многом нестабилен. Потому что я посмотрел, а никому это не нужно. Ну и перестал записывать. Потом встал, заставил себя, думаю, нет кому-то это нужно. И соответственно продолжаю. Ладно, на этом все. Ждем другой вариант. До свидания.